С 1 сентября прошлого года по 13 сентября этого года у нас всего лишь аварии было две. Это на сетях водоснабжения одна и на сетях водоотведения. По телеснабжению не было ни одной аварии. Минимальное количество инцидентов. И это очень радует. Это тоже одни из самых лучших показателей в Российской Федерации мы видим в Курской области. Мы... Темпы ремонта не планируем снижать. Вот сегодня для меня даже было удивительно услышать цифры. Если в среднем по стране замена тепловых сетей идет полтора процента от общего объема, то у нас в этом году мы 4% с лишним. То есть это хорошие темпы в разрезе страны. Я прекрасно понимаю сложности, которые связаны с таким объемом ремонтов и э, длительное отключение э, и люди, горожане видят э, разрытие оставляет определенный дискомфорт, составляет но это позволит нам пройти зимний период без аварий